Избивали в, СИЗО, ой, в тюрьме там его и подсаживали двоих человек в камеру с органов власти. Там, они тоже его били, не пропускали письма, жалобы его, куда он везде пишет. Он потом объявил голодовку в связи с этим. Начальник СИЗО это самое, подошел к нему и сказал, если ты будешь болтать маме что-нибудь лишнее, скажешь, мы свидание тебе больше не дадим и посадим тебе в карцер. Приходят к нему в камеру туда, это самое и ни с того, ни сего, не объясняя, начали его избивать, избили его, закрутили ему ноги, закрутили руки и закрутили шею. Потом они взяли вставили в нос ему трубку и вливали какую-то жидкость. Он говорил, давайте в рост, зачем вы мне это делаете? Вы э, не показываете лицо. Почему? Вы знаете, что сына осудили, конечно, а вот люди считают, что и мы тоже убийцы, это самое, что мы воспитали так сына. И я не хочу разговаривать с вами. Вы убийцы. Было бы. Это так сказал да, один да, из да. соседей. Из соседей, да, с нашего дома, мужчина. Игоря двое деток осталось. Маленькая девочка три годика и сына. Бо боремся, борюсь, и я и он... Но жалобы не пропускают. И он поэтому просит меня, мама, обратись за границу, за рубеж. Может, там, кто нас услышит. Здесь не слышит никто буквально. Каждый держится за свое место, за свои погон. Насколько я знаю, вы же обратились в комитет он по правам человека. Зарегистрировано, приняли. Ну, надеюсь, что какая-то есть. Может, они помогут. Еще мы боимся, сможем сейчас вот каждый раз почту эту, боимся смотреть эти письма, чтобы не пришло с сезона. Минска, что Беларусь – опасная страна у Европе, где находился такой вид покарания, как Смиротная. Умовые утромания и обмеживания признаны международной суполностью как жесткое и бесчеловечное обходование, как для особ приговорных до смерти, так и для их своих. сусветный день про покарання покарание в этом году проходит под девизом «Годность для всех».